Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая и это гороскоп для знака Телец на ноябрь 2020 года. Этот прогноз поможет вам лучше ориентироваться в астрологических тенденциях, а также планировать свое время в соответствии со звездным календарем. Итак, начнем мы с планеты Марс, ведь Марс отвечает за нашу энергию, активность и за то, куда мы эту энергию направляем. Марс до 14 числа продолжает быть ретроградным, поэтому первая половина ноября не подходит для серьезных начинаний. Это период, когда м, вообще нужно экономить силы, ресурсы, и м, это время подходит для работы вглубь, а не в ширь. Тем более, что Марс находится в вашем 12 секторе, а этот сектор отвечает за работу в уединении, а также за самосовершенствование. И эти темы могут быть для вас очень и очень актуальными. Иногда Марс в двенадцатом дает удаленную работу, либо необходимость решать вопросы, которые э, требуют тоже удаленной работы, удаленного взаимодействия с кем-то. И 14 числа Марс разворачивается в прямое движение, соответственно, во второй половине ноября будет наблюдаться большая динамика, чем в первой половине, но все же стоит учитывать, что 12-й дом сдерживает Марс. И не дает ему на полную проявить себя. Поэтому бурная активность у вас, дорогие тельцы, ожидается начиная с января 2021 года. С 1 по 6 число Меркурий будет делать квадрат к Сатурну и затронут ваш сектор работы и здоровья 6, а также 9 сектор авторитетов, бумажных дел и поездок. Это, этот аспект может дать командировку. Будьте очень внимательны, чтобы не поругаться с кем-то из руководителей. В этот период вы можете не сойтись мнений с каким-то важным для вас человеком. И чтобы это не влияло на вашу репутацию, старайтесь, скажем так, последовательно и без эмоций излагать свои мысли. Также по данному аспекту стоит избегать превышение лимита э, рабочего времени, старайтесь отдыхать, старайтесь находить время для того, чтобы переключаться из одной деятельности на другую. Так как э, аспект Меркурия к Сатурну обычно заставляет долбить какие-то сложные вопросы, и это э, приводит к тому, что человек очень сильно устает. 3 числа Меркурий разворачивается в прямое движение в вашем секторе работы и здоровья, в начале месяца это может создать фокус внимания на данных темах. И в то же время не стоит пытаться, скажем, что-то сдвинуть с места и слишком много энергии вкладывать в эту тему. Наоборот, нужно больше смотреть на обстоятельства. В целом период стационарного Меркурия, который будет в начале ноября, способствует тому, чтобы вопросы решались сами. Без вашего активного участия, но только в том случае, если ранее вы приложили максимум усилия для их решения. После 10 числа планета коммуникаций, поездок, документов в Меркурий переходит в ваш седьмой сектор. И наступает период очень контактный, когда нужно выходить на связь, когда нужно общаться по максимуму с другими людьми, обсуждать важные моменты. И это касается как отношений, так и рабочих вопросов. 9 числа Венера будет в оппозиции к Марсу. Венера и Марс — это образ мужского и женского в астрологии. И, конечно же, когда между этими планетами возникает напряженный аспект, это существенно усложняет коммуникацию с противоположным полом. И этот факт стоит учитывать. Поэтому вблизи данной позиции нужно быть уступчивее в отношениях у вас это может проявиться в сфере работы. Старайтесь находить общий язык со всеми людьми, с кем вы работаете. Тема отдыха тоже может дать о себе знать на данной оппозиции. Поэтому старайтесь свой режим корректировать в зависимости от потребностей вашего организма. 10 числа Солнце будет делать ринг Нептуну и будет затронут ваш 7 и 11 сектор. Эти дома способствуют максимальной такой активности в обществе. Но в целом данный аспект подразумевает чересчур большую открытость, поэтому старайтесь все-таки больше взаимодействовать с людьми, которых вы знаете хорошо. По данному аспекту не стоит начинать сотрудничество или слишком открывать карты перед малознакомым человеком. 12 числа Юпитер будет в соединении с Плутоном. Это знаковое соединение 2020 -го года. Оно трижды всего происходит, и это третий, последний раз. По данному соединению могут прям циклично развиваться какие-то события. Обязательно обращайте внимание на то, что с вами происходило в начале апреля, в конце июня, и, соответственно, это будет иметь продолжение в середине ноября. Но на самом деле данный аспект говорит о завершении цикла, о избавлении от какой-то темы, которая вас угнетала, которая заставляла вас испытывать стресс, недовольство и разочарование. Так как соединение происходит в вашем девятом секторе, то это говорит о том, что в первую очередь будет, будет меняться ваше сознание, ваше отношение к какой-то ситуации, возможно, вы примете какое-то важное карьерное решение и по-другому начнете воспринимать себя и вашу авторитетность. К примеру, раньше вы стремились получить какую-то должность, и по данному соединению вы понимаете, что не должность делает вас авторитетом, а ваша готовность брать на себя ответственность. И это может повлиять на ваши решения в карьерном плане, как вы будете дальше развиваться. 15 числа будет «Новолуние» в Скорпионе, в вашем седьмом доме. Седьмой дом отвечает за взаимодействие с другими людьми, коммуникацию, сотрудничество, за личную жизнь и отношения. В то же время «Новолуние» — это начало чего-то нового, поэтому по данному «Новолунию» вам нужно будет что-то обновить в отношениях с окружающими людьми. Иногда «Новолуние» по факту приносит нам в жизнь нового человека, новое знакомство. Тем более, что Новолуние происходит вблизи разворота Марса. Это может повлиять особенно для женщин на личную жизнь, на знакомство с мужчинами. Но на самом деле Скорпион — это знак, который любит глубину и который очень ценит людей интересных. Поэтому на самом деле по данному Новолунию, если и будут происходить знакомства, то... Вы будете обращать внимание именно на глубоких и очень интересных людей, с которыми вам впоследствии будет, будет о чем общаться. С 14 по 19 число Солнце будет в благоприятном аспекте. Юпитеру, Сатурну и Плутону и будет затронут ваш седьмой и девятый дом, это очень хорошее время для самопрезентации, для того, чтобы повышать свой авторитет в обществе, для того, чтобы привлекать к себе внимание. Опять-таки для знакомства это хороший период. В то же время помним, что Венера в эти же даты делает напряженный аспект к Юпитеру, Сатурну и Плутону. Венера находится в вашем шестом секторе обязанностей Поэтому э, старайтесь не забывать о своих обещаниях, не давать ложных надежд, ложных обещаний. И старайтесь, чтобы ваша бурная деятельность и самопрезентация не мешала вам выполнять ваши прямые обязанности. Плюс э, тема отдыха из-за этих аспектов может уйти на второй план. 17 числа Меркурий будет делать оппозицию к Урану на вашей оси взаимоотношений вблизи Этой даты желательно не подписывать новые какие-то бумаги, документы. Тема поездок тоже сомнительная идея на таком аспекте. Ну и плюс покупка автомобиля тоже нежелательна. 21 числа Солнце переходит в Стрелец, ваш восьмой дом, на месяц. Солнце высвечивает определенную сферу жизни, проходя по ней. Восьмой сектор отвечает в первую очередь за преобразование. Это также финансовая тема, тема какого-то стресса. Поэтому ну, в целом Солнце показывает вашу готовность что-либо менять и исправлять какие-то моменты, которые вас не устраивают. Плюс опять-таки финансовая тема может быть для вас ключевой в этот период. С 21 ноября по 15 декабря Венера будет находиться в знаке «Скорпион» в вашем седьмом доме, это период максимального накала страстей в отношениях, это период большой вовлеченности в тему отношений, Вы, вам будет просто необходимо взаимодействовать с людьми, особенно это касается тех людей, чья деятельность связана с оказанием услуг, вам нужно постараться по максимуму искать новых клиентов, делать рекламу, взаимодействовать с этими клиентами, так как это будет напрямую влиять на ваш доход. 24 числа Меркурий будет делать к Нептуну. Этот день может оказать очень хорошее влияние опять-таки на отдых. И это хороший день для того, чтобы посмотреть фильм, прочесть книгу, отвлечься. В то же время в какой-то точной деятельности данный аспект может быть помехой, так как он обычно делает людей рассеянными и не сосредоточенными. С 27 по 30 число Меркурий будет в хорошем аспекте к Юпитеру, Сатурну и Плутону. Это период важных переговоров, подписание серьезных бумаг. Это на самом деле период большой ответственности в плане коммуникации. Это время, когда вы можете что-то презентовать или доносить какую-то важную мысль. В целом по данному аспекту нужно иногда отстаивать свою точку зрения, но это всегда будет вам в плюс. 27 числа Венера будет в оппозиции к Урану. Это нестабильный день в эмоциональном плане, поэтому не стоит планировать на этот день что-то важное, что касается вашей личной жизни, а также я бы сказала, что этот день неблагоприятный для инвестиций и серьезных покупок. 29 числа Нептун разворачивается в прямое движение в вашем 11 секторе. И об этом я сниму отдельное видео. В целом Нептун в конце месяца сделает активной тему вашего взаимодействия с окружающими людьми. И может появиться желание сделать что-то доброе для тех людей, с кем вы вместе работаете. Или для тех людей, кто в этом нуждается. Кстати, для того, чтобы видеть актуальные ролики которую вы, возможно, пропустили. Обязательно смотрите ссылки в описании под этим видео, а также в первом закрепленном комментарии. 30 числа будет лунное затмение в знаке Близнецы в вашем втором доме. Лунное затмение – это возможность получить результат. Это кульминация какого-то процесса, и данное затмение происходит в вашем втором доме. То есть это денежное затмение, оно поможет вам, получить прибыль, что-то удачно продать. Близнецы связаны с техникой, с поездками. Эти темы тоже могут подниматься. Обучением. Возможно, вы примете решение инвестировать деньги в свое образование. По данному затмению это будет очень хорошей идеей. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Если вам интересно обучение астрологии, то обязательно подписывайтесь на рассылку о новостях нашей школы. Ссылочка будет внизу. А также подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы быть в курсе свежих новостей и читать полезные статьи каждый день. Будем с вами на связи. Пока-пока!